Этих вещей будет в принципе довольно таки мало, по той причине, что игра не особо меняется. И на навидок в ней будет мало. Но не стоит забывать о том, то, что четвертый сезон, как его называет компания Blizzard, он будет экспериментальным. И в этом экспериментальном сезоне немножечко все-таки поменяется концепт вообще дополнения и концепт сезона в целом. Поэтому будет несколько интересных вещей, которые все-таки желательно сделать. И это будет, я думаю, в целом вам полезно. Пройдемся давайте по обычным сразу вещам, как я обычно делаю это в видосике. Первая вкладка, первый пункт, по которому мы пойдем, это будет PvP. Что мы получаем за ПВП вообще полезное в текущем сезоне? Мы получаем сетик за 1800 рейтинга, то есть, как обычно, эта награда у нас никуда не поменялась. То есть, фаворит один, мы там завершаем, получаем шлем и наплечники. У меня вот надо маленечко еще дапать. Далее у нас имеется сезонная награда в виде лягушки-квакушки. к Это я уже сделал, лягушка получена. Также лягушки эти есть на превьюшке к видосику. Вот, далее у нас что получается. За 2100 рейтинга мы получаем чарку, за 2450 винов мы получаем звание гладиатора, ну и достижение гладиатора. Там еще и маунт, в общем, много-много всяких интересных наград. Всяпаем рейтинг по мере своей возможности и получаем соответствующие награды. Также не забываем о валюте. Само собой, квпшная валюта, это у нас что получается? Очки завоевания. Очки завоевания можно потратить в какие-нибудь шмоточки для себя, да, как вариант. А можно просто-напросто подняться на второй этаж Борибос, подойти к брокеру и у этого брокера закупить шмоточки для твинков сундучки. Но есть у меня такая информация интересная, то что если эти сундучки накупить и не открывать, а открыть уже там, например, в четвертом сезоне, то с этих сундуков будет падать по 200 голды. Правда это или нет? Не знаю. Я склоняюсь то, что все-таки это правда. Я куплю эти сундуки в самый последний день, и пусть они валяются. Если оттуда даже ничего не выпадет, я особо не потеряю. Если оттуда выпадет по 200 голды, ну что ж, gold фарм. Это реально круто. Вторая половина видео для пве игроков, для пвешничков. Я думаю, вы уже многое сделали, но все же. Проходим 20 в таймер два сачки в таймер дают нам путь героя темные Земли возможность телепорта к любому данжу. Мы знаем то, что в четвертом сезоне плюс система будет переработана. У нас останется также два тазавеша, у нас еще будет два мехагона, два каражана и два дренорских данжа. Это депо и доки. Все остальные данжи выведутся из системы Мифик Плюс. Поэтому получить телепорт на текущий момент это круто и это все-таки исторический момент. Также на фоне этого Смертельная Тризна. Мы знаем, что оттуда падает маунт Костезубка. Костезубку можно фармить в формате М+. Поэтому просто-напросто советую вам походить вторые ключики, они легкие, с целью фарма маунта. Потому что ходить потом, еженедельно, в миф 0, каждым перцом ради того, чтобы дропнуть маунта, я не думаю, что вам захочется это делать. Но захочется ли вам ходить ключи ради дропа маунта, подумайте. У вас целый месяц для этого. Я рекомендую вам все-таки побегать. Вторые ключи это реально... Легко. Далее, не забываем о том, что нужно перед окончанием сезона или уже даже на текущий момент потратить очки доблести. Видосик с реализацией очков доблести и очков завоевания будет в описании к этому видосику. Получается, очки доблести реализуем там в какие-либо реагенты, которые дорогие, и все. Но ну, есть и другие реализации. В общем, там в отдельном видосике все рассказано. Тратим доблести, кайфуем. Дальше не забываем о достижении. Слава герою темных земель. Ее довольно-таки просто можно выполнить на текущий момент. Данжи легкий, гир у нас высокий. Все замечательно. К тому же некоторые ачивки облегчили. По-моему на ласте в кровавых катакомбах ачив стал полегче. В том плане, что данши ресета теперь не нужно. По-моему как-то так. Окей, и если уж начали разговор про ачивы, то продолжим. Рейд. Герой своего времени, на кромке лезвия, зал славы. Зал славы закроется уже довольно-таки скоро, 13 июля. То есть, если ваша гильдия осваивает тюремщика в мифике, то поднажмите. Кромка будет актуальна до 3 августа. И герой своего времени тоже можно будет получить до 3 августа. Получается так. Также не забываем о получении красивенького сетика. Какого-нибудь откуда-нибудь. И не забываем про слизистого змея. Аналогично, то есть нам также нужно пройти шумные каскады, соло. Это не трудно, но имея на текущий момент высокий гир, имея ту мысль о том, что данжи пока что еще не обнуты мифнули, можно легко получить слизистого змея, если у вас до сих пор его нет. Маунт, конечно, напоминает про но получить его для коллекции, в принципе, неплохо. Так что такой список, он реально довольно-таки маленький, то есть раньше нам нужно было там и известность подготовить, и торгастики открыть, а сейчас это уже открыто, сейчас известность очень легко прокачивается, все это у всех есть, и если вы, чекали прошлые там, например, видосы, то вы это, конечно же, уже давно сделали. Так что как-то так. Если я о чем-то забыл, если я что-то не сказал, я напишу это в комментариях, ну и вы тоже можете поделиться своей информацией о подготовке к старту четвертого сезона. Вот так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!